Больше! Здравствуйте, уважаемые! Сразу мне сделайте Лукаса. Начинаем кулинарить. В этот раз мы будем готовить лапшу из коробки. Точнее, это уже будет паста. Потому что это паста болоньеза от производителя Увелка. Давайте! Лайк, подписка. коду с вас. Водичка закипела. Мы сейчас. Поехали. В комплекте у нас идет собственно паста, собственно соус, соус балоньеза и киски макарошки. Отдельно мы взяли 300 грамм фарша. у тракториста! Также мы немного видоизменили этот э, оригинальный рецепт. Добавили сюда перец, пиздерей, луковицы. Примерно один перец, небольшой красный сладкий, пол красной луковицы, такой здоровенный с кулак размером, и, и один перец сельдерея. Так что приступим. Сверху все украсим пармиджану. Так что закончили мы э, с сынсоевской лапшой китайская азиатская кухня. Тема закрыта. Четыре ролика, все в описании. Переходим к Италии. И укропчиком все украсть. Поехали. Первым делом запускаем пасту. Паста будет вариться 8 минут. 8 минут. Засекли. Поехали. Так, лапша у нас сварилась. Паста. Паста в нашем случае. Мы ее сейчас сливаем. И нам нужно будет оставить... 150 миллилитров вот этой воды в которой наварилась для соуса вот эта вода пойдет для соуса вот эта паста ждет своей очереди и запускаем уже обжариваться фаршик обжарился фарш у нас до 80 процентов готовности выглядит это вот так вот теперь к нему добавляем овощички 2-3 минутки вместе чтобы все подразмякло и дало аромат и потом уже добавим воду из-под макарон соус и собственно саму пасту вощички с паршим у нас обжарились выглядит великолепно теперь берем оставшуюся от варки воды 150 мл от варки пасты 150 мл воды закидываем соус из в комплекте ставьте лайки если облизываете пальцы ставьте пальцы если облизываете лайки блин он похож он похож на вот этот вот ну, стандартный баланьеза который по оригинальной итальянской рецептуре готовится такое ощущение что его тоже надо было взять больше то есть здесь и томатность и все специи и сразу же сверху ходу погнала наша пастуля этот этот стол стерильный этот стол видел много спирта вот сейчас она все вместе напитается вкусом и ароматом буквально пару минут соединяться вот такая красота даже чеснок чувствуется что он есть вот в этом вот стандартном соусе так что увидимся на дегустации А теперь пробуем. Ну, а теперь пробуем лапша от Увелки. Точнее, это уже паста э, в наборе. баланьеза, Она стоит 169 рублей. Отдельно закупили э, фарш. Добавили перец, сельдерей и лук. Тем самым, немножко прокачав это блюдо. Посмотрим, что нам дает Увелка. С инцой мы уже хорошо знаем. Действительно твердые сорта пшеницы. Действительно хорошая Паста толстая, типа лагманная. Это топчик. Соус соус прям именно баланеза именно подходящий. Возможно, его в этой упаковке должно быть чуть больше. Они э, на пачке говорят, что это набор на 3-4 порции. Здесь они не врут. Здесь они не врут. Здесь именно так и выходит. Хорошее сытное э, блюдо, э, сытная паста, сытный соус э, – Отлично фарш. Ну, я его усилил немножко овощами. Я думаю, не у велка, ни итальянцы не обидятся. И вот еще был вопрос, что именно содержится в составе соуса баланеза? Это паста томатная, яблочное пюре, лук репчатый, сахар, уксус питьевой, глюкоза, глюкозно-фруктовый сироп, вода, лавровый лист, регуляторы кислотности, ну, консервант-консерванты, красители. Еще мне очень нравится во всех этих... В упаковках фраза дико, не, дико неоднозначная. Вот, на предприятии используются арахис, горчица, кунжут, молоко, моллюски, орехи, рыба, сельдерей, соя, содержащий глютен, продукты их переработки. Это типа они пишут для того, что если из этого что-то попадет, а у тебя на это аллергия, но ну, это где-то в другом цехе и вот что-то попало. Типа подстраховываются от судов. В целом все нормально, у меня ни на что из этого нет аллергии, надеюсь у вас нет. Но и здесь тоже они хитрецы и все сделали правильно. Так что рекомендую пасту баланеза, Велки, отличный набор. Себестоимость в общем трех порций, здесь вышло на три. Выйдет с учетом фарша. Вот здесь вот цифра. Вот. Так что подписывайтесь на канал, приятного аппетита, приятного просмотра.